Метиленовый синий – вещество, которое впервые было синтезировано еще в 19 веке. Оно обладает окислительно-восстановительными свойствами и способно играть роль донора ионов водорода в организме. Благодаря этому метиленовый синий может применяться как антидот при некоторых отравлениях, к примеру, цианином или угарным газом. Помимо широкого применения в медицине, с помощью метиленового синего можно выявлять наличие других веществ в соединениях, Сейчас ученые Казанского федерального университета активно изучают это вещество и возможность его практического применения в области анализа, создания химических сенсоров. Так как содержание вредных веществ в той же самой воде, к примеру, да, у нас может быть довольно низкой концентрации, соответственно, нужны материалы, которые будут селективно и эффективно взаимодействовать с этими веществами. Ну и, соответственно, они будут давать отклик на э, сенсоре. Проект длится уже достаточно продолжительное время. На протяжении трех лет его поддерживал российский научный фонд – Накануне грант был продлен еще на два года. Для дальнейших исследований ученые синтезировали около 30 аналогов метиленового синего. Пока что их биохимические свойства не изучены, однако все еще впереди. Когда у нас несколько молекул соединяются друг с другом, получается такой вот, такая длинная цепочка. Эта цепочка, соответственно, у нас наносится на электрохимический сенсор, то есть это небольшой прибор порядка там, ну, несколько миллиметров на несколько миллиметров, э, и, соответственно, дальше мы изучаем, как же у нас э, этот сенсор себя ведет в тех или иных условиях присутствия тех или иных э, аналитов. В дальнейшем ученые планируют разработать сенсор, который будет недорогим в производстве и эффективным в действии. Промежуточные результаты члены команды периодически публикуют в научных изданиях. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюс.